Ну что, попробуем прокинуть. Что мне нравится на этой карте, так это возможность взрывать врага прямо на выходе с респы. Охереть. Так, еще бы двоих добить, получился Basic. Ага. И последний в ангаре. Давай, давай, давай. Вот так нормально. Так, мы ну сейчас, как обычно, встречаем, подъем с воды. Обычно за эту колонну. Так, давай, хорош, и. Боже, у меня последние пару дней постоянно срываются мозголомы. Вот делаю кружак, а четвертый просто не выходит. Граната! И медик конечно же убежал блин мне кажется эта карта будет преследовать меня еще очень долго так походу двоечка будет Так, а может рискнуть может зайти все-таки туда но понеслась так и теперь самое главное разминировать Да, все-таки иногда кружка бывает достаточно. Знаете, если честно, я все же рад, что резиденция все же иногда появляется на РМ. Прокинем. О, задел кого-то, походу, проходит уже. Сейчас бы в спину их обойти. О, вот он лежит. Да. Ну, наши, я думаю, затащат. Обычный такой раунд, когда уже понятно, что это двоечка. И зелень, походу. Так, наши пошли встречать. Наверное, все-таки зря. Надо и спину прикрыть, что ли. Походу, и... да. Боже, я один остался. Блин, сейчас еще порезаются. У них медик живой. Так. Боже, их уже четверо. Так, ну все, вокруг меня минки, я спокоен, я спокоен, так, тихо. Блять, я еще без хп. И они, видимо, тоже. Вспоминаем то самое время, когда у меня был товар СНР, и как думаете, что же сейчас происходит? Все наши слились, и похоже, что я остался один. Бомба уже стоит на двойке, а я сижу в кузе, как на респе. Почему нет? О, да! はぁ divided out of sop �おーいさい radi Вроде успел. Я угараю, типа. Ну, Нам если ты все еще кризис. смотришь мой ролик, вероятно, чем-то он вайка. тебе понравился, так почему бы теперь просто не поставить лайк, ну и подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Обладателем пулемета М60Е4 становится Вова Чикл, Кости Канонов забирает тысячу кредитов, Никита Жижин 500 кредитов, мистер Алекс супер випку, ну и Камиль Лукпанов обычную випочку на 5 дней. С чем я вас поздравляю, обязательно отпишитесь мне в личку на ютубе, чтобы забрать ваши призы.